Что у нас на фоне, так сказать, дипломатии происходит? А я вам скажу по разведным признакам. Разведные признаки – это уши сущности, которые торчат над маскировочными э, сетями дезинформации. Речь идет о информационном обществе. Кажется, я понимаю. Это называется информационная война? Не совсем так. Любая война всегда и только информационная. Но война на умах и сердцах невидима. Поэтому, стреляют пушки, свистят пули.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 Так что же эти разведпризнаки показывают? Показывают продолжение преклонения перед Западом. Я вам покажу, это то, что видно в телевизор. 5 декабря средства массовой информации, канал России государственный, показывает, как безобразно Прибалты рушат там, значит, памятники советским воинам Второй мировой войны Великой Отечественной. И тут же, 5 декабря, Володин, Председатель Государственной Думы проводит мероприятие у могилы неизвестных солдат. Почему? 5 декабря началось наступление под Москвой. Как выглядит Володин? На улице минус 10. Володин одет в черное притальное пальто, белая рубашка, галстук. На голове ничего нет. Если посмотрим, так сказать американский внешний вид, там никакого шарфа, никакого кашне, никакого головного убора. Ну, прямо, понимаешь, ли западный э, вид? представь себе, значит, сталин фуражки, сталинская фуражка. Потому что статус находится на голове. Что такое статус? Это ну, количество перьев, понимаешь, что он У индийского вождя. Человеческий ум, как перья Павлина. Экстравагантная демонстрация для привлечения партнера Но, конечно, павлины почти не летают Они живут в грязи, клюют насекомых из навоза И утешают себя своей великой красотой Ну что а у нас что? На голове ничего У государственных деятелей на голове ничего Шап долой, шапку долой! Потому что это либерализм Он ничего не может на голову надеть Шапку долой, шапку долой. Ленин не зимой в кепке, а зимой в шапке. Ельцин уходил, помните, берегите Россию. У головного у него была мохнатая шапка Михала. Михаил Сергеевич Горбачев, пирожок у него был из нерв. Ну, в всегда что-то было. А у наших замечательных руководителей на голове ничего нету. Это либерализм, это преклонение перед Западом. Шапку шапку долой! Головной убор в войсках отменили Папаху. Раньше при советской власти и, соответственно, при царях православных. Полковники были в Каракулевой с серым верхом, генералы в Папахе с красным верхом, Папахи отменили. Что у вас на голове? Неизвестно что. Статус на голове? Отменю. Посмотрим последняя картинка. Гарант Конституции президент Путин на Крымском мосту. Он там едет, потом он выходит, окружающие его лица. У Путина на голове ничего нет. Жила была царевна, которая не хотела надевать шапку. Путин на голову ничего не может надеть. Потому что наденешь фуражку, это, значит, сталинский тип, значит, шапку наденешь, тоже непонятно, что голова на голове у него ничего нет Не то, не нравится, не надену Ну, а, у него какой-то капюшон есть, там ветер дует, видимо, тоже холод Ну вот беда, холода пришли, как же быть, как теперь царевне гулять идти? Сопровождающие лица надели на голову шапочки для зим, Вязаные шапочки для зим. Представь себе, Путин надевает эту шапочку для зим. Он кто? Уголов. Ничего надеть не стану, мой ответ всем шапкам. Нет. Ну вот посмотрите, это картинка, понимаете, что мне? Они не могут ничего надеть на голову, потому что у главного на голове ничего нет. А холодно. Лицо. Щекочет Довит Не хочу Вот где, понимаешь ли, мы проигрываем-то Мы это кто? Простодушный, великодушный Русский народ Вам. Удачи! Спасибо большое!